Трое, пятеро, нормально. женщина о, один мужчина, достойно. А, то есть, вот смотрите, это совершенно все реально. И поэтому в моем докладе а, есть глазами руководителя. Полные версии мастер-классов и лекций вы сможете посмотреть уже в ближайшее время на сайте телеканала и его группе ВКонтакте. Аделина Абдрахманова, Универ Ньюс.